Всем добрый день. Вышел я сегодня покопать. Сегодня у нас опять погода офигенная, короче. И вот здесь вот строят новый дом на месте старого. Здесь старый дом был. Что-то сразу снимать не начал. Но уже две монетки нашли. Одну вторую Николая Первого и две копейки. Ну, капуста это обычная. Вот, работяги ходят, ищут. Я снимаю. Попробуем, сейчас я пойду сейчас опять на огород Сейчас здесь маленько положу Пойду на огород, посмотрим, что там будет У меня здесь один сигнальчик Я сейчас его выкопаем Короче, держал телефон левой рукой Нажал на блокировку и удерживал Телефон выключился Сейчас попробуем найти слышно не слышно там я в наушниках просто блин неужели это не монетка о что-то в руке монетка монетка монетка о сейчас я ее положу грязная очень придется об штаны ее маленько тянуть по-моему даже.. По-моему, даже копеечка Екатерининская, если я не ошибаюсь. Да, Екатерины, два Соболя. Видно, не видно. Блин, я вот ничего не вижу в экран. Вот так вот. вот Копеечка. Круто. Вот это вот ништяк. Вот так вот. Нормуль. Я уже думал, может не монетка Короче Там возле дома нашли мы 2 копейки Капусту Одну вторую Николая первого И один сигнальчик я хороший нашел Но я его оставил на потом Когда домой пойду Это будет мой последний сигнал Короче на сегодня Сейчас похожу по городу, А потом туда уже пойду И посмотрим, что там за сигнал Ну вот кстати, я говорил в прошлом ролике Я нашел две копейки Екатерины 2 Ой, блин, уголок у нее, короче, убитый Краешек убитый Видно, да? Это вот у меня Можно сказать Третья Екатерининская Потому что мне давно-давно еще с Аськой ходил Лет 6 назад, наверное Находил одну такую монетку Вот именно такую Она была убитая в хлам Но это тоже не лучше, короче Видно вроде все, но Кусочек замятый, даже отрубленный. Хера у нас тут вот бомбежка. <клес> Уголь взрывают. Все. Только зашел на огород. Немного прошел. Ну как, быстро рядок прошел один, короче. Сейчас будем ходить смотреть. Все-таки не получается у меня снимать и копать одновременно. Еще и в наушниках. Наушники на проводе. Вон. Короче, <клес> выкопал монетку. Еще не смотрел. Она вся в земле. Сейчас мою протрем Да, она убитенькая, конечно Ну она такая Толстенная О! А, вон что, это не монета Я думал, что такое, смотрите За взятие За взятие Вены Хо! Медалька какая-то Офигеть Это прикольно Неудобно Телефон жать. Вот такая находочка За взятие вены А с этой стороны, к сожалению, ничего не видно Надо мыть ее Она прям в грязи еще, там прям слой грязи Сейчас тирану попробую Ну ничего, такая находка прикольненькая Вот здесь что-то ну, Нарисовано, 1900 45 год все подсохло уже сейчас точно видно не будет сейчас попробую сфокусировать вот такая вот находка я думаю что толстенькая такая а это оказывается медальончик наверное хотя уха нету и даже не видно что оно было а может было Медаль, не медаль, короче, я не знаю Посмотрим потом в интернете Кто может видел такую, знает Пишите в комментариях Какой она интерес представляет Ну все Будем искать дальше Я еще все здесь хожу я вот только прошел вот этот кусок Видно, нет? Вот так вот Вот этот кусок прошел Сейчас эту полоску иду Вот сегодня уже вторая такая Одна, одна вторая или одна четвертая? Ну, маленькая это одна четвертая, по-моему ну, Вторая уже сегодня Одну мужики забрали себе Одну я вот себе заберу Маленькая есть монеток Короче, я все снимать не стал, у меня там уже пол кармана Ой, неудобно снимать с наушниками, вот таком Вот так вот, когда наушники тянут но эту монетку решил снять, показать Перешел я на другой огород Я вон там, возле зарослей ходил Сейчас здесь хожу Сейчас пойдем еще рядка Два-три пройдем, посмотрим так. Короче, что-то мне попалось Я не знаю, что это такое Вот такая вот хрень Сейчас положу С висюльками он болтается что это такое, я не знаю Проблескивает, как будто золото Вот такая штучка, дрючка А что это, я прям Даже предположить не могу Может кто Знает, что это такое Напишите в комментариях Блестит маленько желтым Вот такая, вот она Здесь походу камешек какой-то был. Может, бижутерия. Сейчас я вот так положу. И вот так сделаю. Ну, вот так вот. Ну это что-то, видать, женское украшение какое-то. Такая штучка интересная. Местами, говорю, желтым проблескивает. Может даже. Хотя по весу Ну нелегкая. Домой приду посмотрю. Вот видно, наверное, да, что желтым проблескивает. Посмотрим дома. Если золотишко, то это круто. Это будет мое первое. Идем дальше. Ну, выключайся уже, епта. Еще попалась монеточка. Сейчас я покажу, может, вы увидите. Я пока... А, все, вижу, Александр Второй. Я думаю, что за знак, вообще не могу понять. Все, сейчас увидел, Александр Второй. Ты солнце загораживаешь. Денежка, по-моему, да? Вроде как-то так. Сейчас вот так попробую еще. Не знаю, наверное, видно. Ну вот попалась, я думал, душечка советская, нет? Манитосик. Осталось. Вот рядок, И здесь еще три рядка. Помаши, скажи всем привет. Здорово всем. Здорово всем. Погнали дальше. Посмотрим, что там у нас пищит так хорошо. Сейчас я возьму только камеру, нормально. О. Лопатку уберем в сторону Опа Опа Опа 89,90 Должна быть монетка, Леха Сейчас выкопаем с тобой золотую монету не золотую, конечно, а медную. Выкопали. Может и не монета, может какая-нибудь алюминиевая херня. Но сигнал прям офигенский. Нет, монетка. Монетка. Николай первый. Одна копейка, по-моему. Да. И очень даже неплохо выглядит. до солнца лучше вот так вот одна копейка николай первый ну отлично да там у нас камерой вообще беда не фокусирует сама вот так вот Дальше пойдем. Сигналы уже редко попадаются. Просто, если бы вы знали, сколько на этом огороде уже монет найдено. Ну вот сейчас опять сигнал мне попался. Сейчас попробуем его выкопать. Смотрим. 89. я конечно не сто процентов говорю что это монета но 99 процентов бывает что попадается какое-нибудь кольцо алюминиевое типа шайбы ну вот как я и сказал походу это похоже на ложечку начальную да вот такая вот алюминиевая херня ну, я говорю, бывает, что сигнал 89-90, а там вот такая шляпень. Ну, ничего. Еще сигнальчик есть. Сейчас проверим. Сейчас лопатку уберу. Показывал 90. 90 но опять же говорю это может быть не монета а может быть монета 90 это хороший сигнал ну о вот здесь камешки о смотрите Сейчас отпечатку сниму одну. Надо просто фокус наводить указательным пальцем. Вот такая монетка. Опс, выпала. Вон даже пятнишка от нее осталась. Здесь тоже отпечаток. Вот сама монета. Кстати, выдавленная. Первый раз вижу империю выдавленную. Обычно это попадается кто копает тот знает пятаки советские они выдавлены говорят когда морозы их выдавливают, то есть это одна копейка серебром 1846 год а здесь она вот такая короче маленькая с таким этим ну, вот так вот с бугром Ну все равно все равно попадаются монитосики. Только отошел от копеечки, смотрите. Просто лежит на земле. Сухая. Сухая монетка. Копейка написана. Потертая, конечно. Просто какая-то копейка. Не знаю чья это, потом посмотрим. Вот такая вот копеечка наверху лежала. Там даже зеленая. А, монета наверх всплывают. Дождем вымыла, наверное. Землю, землю с нее смыла. Вот так вот. Империя прет потихоньку. Вот. А вот, короче, еще одна попалась. Одна четвертая. В четком сохранилась. офигенная. Вообще, одна четвертая, какой год я не вижу, блин, у меня зрение плохое, смотри какой год. Третий? 1843? Да. Mm. Ну, опять, вот так вот, что-то плохо попадается, блин, это пятое, по-моему. Сейчас был сигнал вот уже, видите, монетка лежит, да? А сигнал был вообще не монетный. Я даже его копать не хотел. Просто думаю так уже копнул, чтобы мимо не проходить. Монетка ушатанная. Не знаю, что за монета. Вот так вот она выглядит. Печально. А с этой стороны вот такой вот знак. Корона, я так понимаю. И буква Н. Ну, Николай Первый, наверное, только я не видел у него такого значка. Может не Николай, не знаю, короче. Вот такая монетка. И она тонкая. Как три копейки советская. Толщина у нее такая, короче. Вот такая монеточка выпала. Потом помою, может, что-то прочитаю. Видно, да, там буквы и цифры. но плохо. Что, Алеха? Как дела? Я монетку нашел. О. Пожрал дома. Молодец. А я еще нет. Надо идти жрать. Сигнал хороший. Сейчас покажу. Посмотрим, что это такое. Опа. Опять надо какая-нибудь хрень, блин. Я ж как начну снимать, обязательно. Ага, уже в железо начало отдавать. Да, сейчас пробуем. Проверим. На юбке Лежать а, Ну и Ну-ка Проверим Такой сигнал еще был Вообще четкий Сейчас начал какую-то херню показывать, что типа железом там. Ну-ка, выкопаем побольше. Непоняточки. Чистый 92. Че неужели монетка? как-то вообще странно ну -ка сейчас я ее брошу попробую пой пойти с нами вообще смотрите он еле-еле видит короче с какими-то рывками вида здесь железо лежит рядом ну-ка сейчас сюда ее положу здесь четко 92 ну, факт в том что монетка я уже не хотел копать думал там бывает такое что на глубине железо лежит показывает как цветнина начинаешь копать она в железо то есть уже начинает отдавать я сразу забрасываю эти сигналы но этот все таки выкопал вот осталось короче еще вот этот рядок и все и домой пойду так. Вот такой, короче, результат. Получился. Сейчас я их маленько. Это промокну. Я их мыл. Они в воде все отсвечивают. А. Это вообще вся в воде. Ну, рублей рубли это, ладно. Вот, Екатерининская копеечка. Ну блин погрызанная короче вот так вот вот она вот такая кусочек отгрызан лопатой может стукнуть вот и Упс. вроде видно нет вот так надо ну, да? да вот так год не видно с другой стороны ну короче вот такое вот монета медалька взятия... а, за взятие вены вот тоже ушатанная короче без уха здесь вообще он пипец я их не чистил просто замочил короче в воде так и оставил две копейки как обычно копейка серебром Николай первый еще копейка серебром. 3 копейки советские. 2 рубля наши, два штуки. Вот копеечка. Где она? Где вот это да? Александр Второй. Что-то я опять не вижу. Или это не та? Я что-то не могу понять, короче. Николай, может, первый? Да, Николай Первый. Николай второй, 2 копейки, 20 копеек, щитовик, наши 10 копеек, пятачок умотанный, 3 рубля рублями, 1 копейка серебром, что тут у нас еще есть, Екатерининская, да, копеечка, 1, 2, их у меня... Это одна вторая, а вот Это одна вторая, а вот Одна четвертая, да Сейчас увеличим маленько Опс Их попалось 4 штуки, одну Парни там себе взяли А, даже 5 попалось их, вот 3 штуки И вот еще одна И вот, вот она, да Копеечка Где она, вот она Александра второго. Тоже подумотанная. Умот... Под короче, 10 копеек. Рамочник. Кусочек цепочки какой-то гнилой. Пломба. Пуговки. Вот такой значок, кстати. Может, не такой. Похож на такой, который я носил в первом классе. Значок. Там, по-моему, Ленин у меня был. <как> Октябряцкий. И вот эта вот фигня. Думал, блин, золото может. Но походу это не золото. Бижутерия. С висюльками. Одна уже где-то отвалилась висюлька. Желтеньким. Блестит маленько. Видать, может позолота была какая. И вот такой вот коп получился. Вот значок какой-то. Тоже не разглядеть. Вот такой вот результат. Неплохой. все до скорых встреч я думаю что я еще успею э походить поискать что-нибудь у нас вот такая погодка сейчас сейчас покажу О, снежок уже выпал сегодня было минус 14 градусов утром вот такая вот погода у нас холодновато но думаю еще успею <клёх> может получится походить короче все, всем до скорых встреч, пока-пока.